Помещений, павильонов, сценаристов, операторов э, и так далее были, но там было э, проще деньги уводить. До этой ситуации вам прорваться в тот кинематограф коррумпированный, который сегодня во многом э, у нас есть, почти э, был невозможен. Сейчас, когда там растерянность, потерянность и поиск каких-то новых путей, новых людей, вот у вас есть шанс оказаться в числе этих людей,